Двенадцатая часть решения задачи D13. Мы э, находим выражение ударно-угловой скорости омега F, то, что мы обозначали омега 4, от э, остальных параметров с помощью теоремы о, потере, о потерянной энергии. Теоремы Корно о потерянной при ударе энергии. В этом случае t у нас равняется минус значит, что m пополам и здесь у нас что было значит vx минус vy то есть давайте смотреть, теперь, что у нас vx минус до удара минус vx после удара вот это vx после удара то есть оно равняется v4 на косинус альфа с минусом минус v4 косинус альфа минус а, v3 проекция на оси x будет со знаком минус, то есть опять не будем совершать те же ошибки, минус v3 в квадрате, плюс то же самое теперь для оси y берем, то есть по оси y это будет v4 синус альфа минус 0, то есть просто v4 синус альфа в квадрате, и минус и c это у нас mr квадрат пополам умножить на омега 4 квадрат пополам а, а, так извиняюсь это будет омега- 4 здесь у нас омега минус омега 0 то есть омега 4 омега 4 поэтому давайте это я уберу чтобы мы опять омега 4 минус омега 3 в конечном в квадрате вот такая у нас потерянная энергия мр mr квадрат Пополам равняется, соответственно, чему? Минус m пополам. Здесь у нас что будет? Минус омега-4r косинус альфа плюс омега-3, но это омега-2r в квадрате, плюс омега-4r синус альфа в квадрате минус mr квадрат пополам Омега-4 минус омега-2 в квадрате. Давайте все-таки омега-2 выразим. А, так, омега... потому что омега-3 у нас равно омега-2. Ну вот теперь мы готовы что, сравнить левые и правые части и, соответственно, найти связь между омега-4 и омега-2 с помощью теоремы Карно. Давайте вычислим здесь, что у нас получилось. Здесь у нас получилось Т4. Это будет что? m пополам r квадрат плюс m r квадрат на 4 омега 4 в квадрате минус здесь у нас что получилось? m r квадрат пополам плюс m r квадрат на 4 омега 2 в квадрате. Вот из этого мы вычли это. Хорошо. Дальше. И это все равняется вот этой величине. И это все равняется... Ну, давайте я не буду переписывать вот, это, вот этой величине. То есть здесь у нас написано следующее. Вот это и это. Это у нас 3mr квадрат на 4. Омега 4 в квадрате. Минус то же самое 3mr квадрат на 4. Омега 2 в квадрате. Равняется... Здесь у нас что? Минус m пополам. Но давайте вычислим отдельно то, что находится в квадратных скобах. Это сумма квадратов. То есть, а плюс b в квадрате. То есть, омега 4 квадрат r квадрат косинус квадрат альфа плюс 2 минус. То есть, минус 2. Здесь минус не забыли меня. Минус 2 омега 2 омега 4 r квадрат косинус альфа плюс омега 2 Квадрат R квадрат. Плюс, что здесь у нас еще? Омега 4 квадрат R квадрат. Синус квадрат Альфа. Это квадратные скобки. Вот это с этим мы можем привести. Потому что это превратится в единицу. И соответственно, а здесь у нас что будет? Минус MR квадрат пополам Омега 4 в квадрате. Минус 2 Омега 2 Омега 4 плюс Омега-2 в квадрате. Все, записали мы это. Теперь что у нас будет? Давайте смотреть, где у нас омега-4 и где у нас омега-2. О, жаль как жаль, что у нас вот эта штука не сократится. Вот эта штука у нас не сократится, ну да ладно вот с этим слагаем омега 2 то есть перекрестная омега 2 и омега 4 не сократится ну ладно теперь давайте выражать соответственно 3 мр то есть все с омега 4 где у нас омега 4 омега 4 квадрат вот оно давайте нет все-таки еще раз решим 3 четвертых mr квадрат омега 4 в квадрате минус 3 четвертых mr квадрат омега 2 в квадрате равняется минус m пополам. Здесь пока оставим омега 4 в квадрате r в квадрате плюс омега 2 в квадрате r в квадрате минус 2 омега-2 омега, омега 4r квадрат косинус альфа это вот здесь и здесь еще минус вот это что? MR квадрат пополам. Омега четвертая в квадрате. Минус 2 омега 2, омега 4. Плюс омега 2 квадрат. Теперь давайте посмотрим, что у нас тут можно понасократить. Например, вот омега 4, r квадрат. И здесь омега 4, r квадрат. Они с одинаковым знаком. А эти тоже с одинаковым знаком. Да? Минус, минус. Эти вот плюс, плюс. Плюс. Смотри, ничего нет, нельзя сократить. Ну давайте тогда выпишем все 3 четвертых. М. R квадрат омега-4 в квадрате. Давайте все с омега-4 сюда вынесем. Вот это тоже слагаемое. Плюс m пополам r квадрат омега-4 в квадрате. Ну вот это слагаемое, оно у нас. К сожалению, да, не сокращается. Пока оставим вот эти, эти перекрестные слагаемые, оставим справа. Здесь что у нас еще с омега 4 Вот это, значит, минус опять с плюсом. То есть М пополам r квадрат, омега-4 в квадрате. И здесь это перенесем направо. Три четвертых М Р квадрат, омега-2 квадрат. Вот это слагаемое, значит, минус М пополам r квадрат, омега 2 квадрат. Где у нас еще? Вот оно. Минус m пополам, r квадрат, омега 2 квадрат. И у нас еще вот здесь плюс 2 на m пополам. Это просто m перекрестный, омега 2, омега 4, r квадрат, косинус альфа. И вот здесь то же самое. Плюс m омега 2, омега 4, r ну, давайте теперь приведем. Значит, вот это все подобное слагаемое. 3 четвертых плюс 2 четвертых плюс 2 четвертых. 3, 2, 2. Это у нас будет что? 7 четвертых мр квадрат омега 4 в квадрате равняется 3 четвертых минус минус минус 2 четвертых минус. 2 четвертых. То есть будет что? Минус 1 четвертая. Минус 1 четвертая. m r квадрат. Омега 2 квадрат. И плюс. Вот это общий множитель у нас. m омега 2 омега 4 r квадрат. Косинус альфа плюс 1. Ну, вот такая у нас получается Загадочная штука. Загадочная, не загадочная. Придется решать с помощью, например, квадратного уравнения. Давайте посмотрим. Э, ох, что-то мне не нравится вот это все выражение. Потому что я ничего такого-то особо и не помню. И как назло, ничего не сокращается, так как было в первом случае. То есть вот я должен найти Омега-4 от Омега-2. Причем у меня, в том случае, когда мы решали, омега-4 от омега-2 выражалось вот по этой формуле. Вот по этой достаточно простой формуле. Никаких тут квадратами тут и не пахло. Но вот как здесь получить такую формулу? Здесь явно у нас что-то что не состыковалось. Ну давайте проверять, что у нас не состыковалось. Правильно, роль ну давайте проверять где у нас вот проверим найденное выражение по теореме корно вот разницу они пишут здесь Т4 равняется 1,2 МВ квадрат, то есть поступательная кинетическая энергия и вращательная, поступательная и вращательная. Вот здесь разница по оси Х, по оси y плюс разница здесь. Далее у нас что получается? В4 минус ВС косинус альфа, здесь ВС синус квадрат альфа, у нас все то же самое было где у нас вот V косинус альфа плюс V синус альфа. Мы просто по-разному чуть-чуть обозначили эти. Вот синус альфа, вот косинус альфа. Но все то же самое у нас здесь. Здесь у нас что идет? 1, 2, mv квадрат. Четвертое положение. Это то, что мы обозначили, наверное, третье. Т4 минус T3. То есть вот это минус вот это. Соответственно, вот эти с плюсом, мр квадрат это вращательное, это поступательное, минус это поступательное, это вращательное, тоже м4р, все то же самое у нас, вот оно поступательное двойка здесь четверка, потому что момент инерции вот здесь двойка и четверка. Омега 4, омега 4 квадрат. То есть все то же самое. Равняется 1, 2, это 4, Вот 4, штрих у них чему равняется все то же самое. Ну, да, особо здесь-то и негде ошибиться. то Равняется или. Но вот здесь вот где-то у нас прошло. Вот у них прошло как-то это же решение. Или т, т, т, -т, -т, -т, -т со звездой, откуда у них вот это вышло? Вот отсюда. Ну и у нас то же самое. А куда они дели? Соответственно, вот это. Не знаю. Омега-2 минус омега-4 в квадрате куда-то делим. Ице МРА, омега 4, омега 4, омега 2, косинус альфа плюс 1, 2. Косинус альфа плюс 1, 2. А, они вот здесь, вот они вот здесь вот это нашли. Вот косинус альфа плюс 1, 2. Но ну, можно здесь это делать. Хотя как они 1, вторую это сделали. М пополам на двойку. М пополам на двойку. Косинус альфа плюс 1. Ладно, ясно, что у нас тут э, где-то опять закралась арифметическая ошибка. Вот здесь, вот, э, вот при этом уже раскрытие. то есть вот до этой части все шло хорошо. А вот здесь, вот на этом варианте, то есть вот мы раскрывали, вот получили вот это наша косинус альфа, а вот наша перекрестная без альфа, то есть косинус альфа плюс 1. Вот у нас вот этот получился. Да, и здесь, собственно говоря, здесь семерка откуда-то. А здесь у нас получается что? Одна вторая, здесь получается три вторых. МВ омега-4, то есть он, то, что у нас обозначено. А здесь омега-2, омега-4. Но вот с этим совершенно непонятно, как у них это все сокращалось Знаки, знаки. Мы, у нас опять несовпадение со знаками. Значит, здесь у нас что получается? Минус, минус, минус. А где я здесь этот минус не зевнул? Нет, вот он у нас, минус стоит тут. Все правильно. Далее, что здесь происходило? Здесь у нас я тоже со знаками ничего не зевнул. Т4 минус Т3. Вот оно Т4, вот оно Т3. Это омега 4, Т4 где у нас? Вот оно Т4 минус Т3. Вот оно Т4 минус Т3. То есть здесь все со знаками верно. Здесь у нас все со знаками что? Правильно, опять... Минус. Это было так, так, так. В квадрате это значит минус. Вот он минус стоит. Здесь вот минус. Тут все с плюсом. Это все с плюсом. И общий минус здесь стоял. Я раскрываю. Минус превращается. А минус, минус 3 четвертых. И здесь что? 3 четвертых MR квадрат. Ох ты, как же это я... Подождите, все правильно это здесь? mr квадрат, омега квадрат. Не, все правильно. Это 4. Омега четвертая с минусом было, с плюсом ушло. Т4 минус Т3. Так, у нас что же здесь происходит? Ну, вот где-то со знаками мы опять полетели. Давайте, стоп, этот фрагмент уже слишком велик. Поэтому давайте попытаемся найти ошибку в следующем фрагменте.